Сегодня я решил, что настало время пойти в рейтинг на ПК, который вмещается внутри этой коробочки. Я хочу сливать все на тиммейтов в шутерах, что обычно и делаю, но используя только то, что поместится в эту коробку. Это самый маленький игровой ПК в мире, который тянет современные шутеры в 30 кадрах в секунду, и монитор, клавиатура, мышь, и ПК все это помещается внутри этой коробки. Если вам интересно, почему я использую картонную коробку, ну. Взгляните на название канала. На случай, если вы тут типа новичок, это еще не маленькая, будет заметно меньше. Типа я просто скажу на частоту. Я падаю в кролищу на руку. Мы пытаемся найти штуки все меньше и меньше. Я погряз в это типа на три недели. Поэтому мне было видео, окей? Я просто помешался в поисках все меньших и меньших дисплеев. Это реально. Я очень... Мне нереально пришлось паять. Мне пришлось использовать паяльник. Слышь, ты со своим геймпадом Nintendo 64. Отойди в сторонку. Я тут работаю с пайкой. Типа нагреваю, плавлю металл, чел. Я просто кеймер, бро. К счастью, мой IQ почти такой же высокий, как и ваш, ребят. Поэтому я создал собственную GoPro. По сути, это видео-челлендж. Насколько мелко мы плаваем. Очень быстро хочу поблагодарить вас за всю вашу поддержку. На момент выхода видео мы с Оливией, скорее всего, уже поженимся. Так что это мое последнее видео, как неженатого человека. В следующем видео буду в браке. Я хочу сказать спасибо и поговорить об этом поподробнее в конце видео. Приятного просмотра. Короче, вот как мы поступим. Мы будем брать каждый кусок железа, и делать его меньше и меньше, пока меньше уже сделать не получится. И потом сделаем его еще немного меньше, потому что я знаю, что в этой сфере очень большая конкуренция. Есть очень много людей, которые пытаются умещать свои ПК внутри 5 коробки. И я хочу обойти их. Первое комплектующее, которое проще всего сделать мелким, это монитор. Так что... Начинаем с монитора. Типа, о каких размерах мониторы лечь? Ну... Well, could... Я ничего не вижу, блин. Разрешение недоступно. Чел, у этого Моника частота 75? Реально? Походу мы палим монитор. Возможно, он горит прямо сейчас. Да, я играю. Я геймер на 4-дюймовом мониторе. Погнали. Уууу, я попал. <смех> Чё кого, ребят, сейчас я в чьем то доме, со своим миниатюрным ПК. С этого момента <смех> все станет страннее, потому что я купил этот <смех> мелкий ПК за бугром. <смех> Это честный ПК на Windows 10. Латте Панда Альфа. Установил на него SSD, и стартуем СИС, щел! А просто заработало! Ваши системы не соответствуют минимальным требованиям для оптимальной производительности врать а Мне плевать. Мы играем, блин. 42 кадра в секунду. О мой бог, это дико. Реально дико. Жесть. Окей, у нас, э, у нас в пике 50 кадров в секунду. Это... Рабочий игровой компьютер. И это все, что стоит на столе, без облачного гейминга или типа того. Это меньше моей мобилы. Это должен быть самый маленький комп, на котором был запущен Siege. Ты отправляешься на сволку. Я нашел еще меньше. О, oh, oh, большая bonk? банка. Залевая okay. детка. That's это был тиммейт все это время. Окей, okay, Fortnite, Fortnite работает, но я выхожу из него. Клава не помешалась в коробку, поэтому я нашел беспроводную и поменьше, которая поместилась. Теперь мы превратим эту коробочку в корпус. Это часть видео, таймлапс, со мной крафтящим картонный компьютер. Я считаю, что каждое хорошее видео должно включать в себя таймлапс, потому что это очень весело смотреть. Я не уверен в том, когда этот канал превратился в технический, но меня это устраивает. Тут я в основном ковыряю дырки там, где мне нужны дырки, сверлю дырки там, где мне нужны дырки, и приделываю немного электроники к куску картона. Это напоминает постройку клевого дома на песке. Типа так делать не стоит. Но если у тебя вообще нет дома, откуда тебе это знать? Я использовал гвоздь вместо кнопки включения, а еще эпоксидку и орг-стекло, чтобы можно было разглядывать наше железо. Потому что это не игровой ПК, если ты не видишь крутое железо. Также я считаю, что стоит озвучить то, что это видео записывалось в течение примерно трех недель. И почему-то я решил, что если носить одну футболку, то это сыграет на восприятии видео. Я до сих пор ношу ту же футболку, и пахнет она очень плохо. Вот потом я понял, что там не было охлаждения. И, по сути, это хот-бокс. А также не лишним будет RGB подсветка для поднятия FPS. Поэтому внедряем RGB. И это меньше самого маленького корпуса, сделанного для ITX или ATX. Картонный ATX. Это картонный ATX. Ну что, ребята, тут у нас крошечный ПК. Трехдюймовый экран, крошечная клавиатура, и настало время ранки, да. Мои пальцы очень толстые. Вообще, моей руке даже больно. есть yes! Я его убил. Так, мы по-прежнему обсираемся. Но... Я попал в него одной пулей, однозначно Alt F4. Затем мы испытали самый эпичный игровой момент, который никогда не повторится. Я попал. Это было офигенное видео, и оно окончено. Шутка, у меня есть коробочка поменьше. И мы повторили все то же самое, но все старое железо не поместилось. Поэтому я нашел компьютер еще меньше. Клавиатура не помещалась, поэтому я нашел клавиатуру меньше. Мышь также не помещалась. Я нашел это мышь для пальца. в вынул внутренности, чтобы она поместилась, И превратил это в комп еще меньше. Так, это кто? Просто пипец, чел, да? Меньше уже просто некуда. Или есть куда? Как оказалось, нельзя просто взять и купить HDMI-монитор, который меньше трех дюймов. Но я сделал следующее. Взял плату и другие штуки от дисплея, соединил их вместе, блин. Я был... Это... Я... Одно-дюймовый монитор! Я сделал 1 дюймовый монитор. Его диагональ 0.96. Я не думал, что такое возможно. вас можно. О, боже. Это одно-дюймовый дисплей. Чего вообще? Я не, я не могу войти. Кажется, я вхожу в Steam. Я вошел в Steam. Только что вошел в Steam. Братья сиа интернета, что я вообще делаю? I... Вот так вот и появился мельчайший и тупейший игровой ПК, который только может получиться И настало время для рейтинга right. Ну что, вот мы здесь, с нашей миниатюрной мышкой Миленькая маленькая клава, 1-дюймовый монитор Крошечный ПК И мы сейчас впервые откроем Сидж Вот оно, это радуга Вранкет, ребята Окей, okay, so сейчас вы будете слышать звук с компа, но я не буду. не могу слышать звук игры. Я беру эш на 1-дюймовом мониторе. Окей, поехали. Играем сышно на дюймовом мониторе. Могу использовать колесико. Ладно, я, я мертв. Рейтинг в осаде был вполне обычный. Все нереально потеряно золоте 3. Вражеская команда только что отыграла что-то вроде мажора, так что они были в форме. А в моей команде была кучка ботов, которые орали друг на друга, как макаки. Короче, нормально. Так что хорошо, что я не мог их слышать. К счастью, я не знаю, как сильно на меня заявить тиммейты. Несчастью для них, но, к счастью для меня... Я чувствовал вседозволенность, не слыша их голоса. Рейтинг в Apex был, э, еще лучше. Подожду здесь и пристрелю их. Здарова, геймер. Что ты теперь... Но, к счастью, у нас все еще есть эпичнейшая игра от Epic Games. Микро-мини-мини-микро-Fortnite-геймплей. Погнали в пустыню. Ой, нашел друга. Я, я нашел друга. нашел друга. No, не, не okay. бей меня. No, no, no, не не hit, бей меня, hey, эй. Вернись did? сюда, малой. Человек меня троллит, блин. Hey, вернись, back. ну. Он троллит he's, he's меня. Он меня троллит. Простите? Что? Сделал фраг? Чего? Ну, я тащу. Это история о том, как я сделал кил на однодюймовом мониторе в Fortnite. Как же я хорош. Это была куча эпичного гейминга на самом маленьком компе Весь мир. Короче. Чоколу, геймеры. Надеюсь, вам понравилось мое миленькое маленькое видео. Мы с Оливией женимся в субботу, так что вероятнее всего я задержусь загрузкой нового видео. Хочу сделать эпизод комьюнити-контроллеру где-то через месяц. Я просто геймер, бро, в своей комнате, сделал этот мелкий ПК, так что я хочу официально бросить вызов в Tech Tips, чтобы они сделали еще меньше. А если они не примут вызов, я буду склонен полагать, что они не смогут. Вот и все, кореша, начинаю прикалываться как батя. Как муж, точнее, у меня нет детей. It's the man with the Wii remote. He